Сегодня нас ожидает очень интересное противостояние Хьюстона и Мемфиса. Эти команды встречались некоторое время назад. И в том матче довольно уверенную и, может быть, даже где-то неожиданную убедительную победу одержал Мемфис. Команды подошли к первому матчу в оптимальных составах, в оптимальной форме. И я ожидал от этого матча интересного противостояния и борьбы до последней секунды. Но уже после трех четвертей Мемфис уверенно выиграл 30 очков, и, конечно, последняя четверть превратилась в формальность. Что мы видим? Мы видим, что Харден и Ховард очень неуютно себя чувствуют против Мемфиса, против Кусачева Мемфиса, против позиционной защиты Конли, Алина, даже Пандекстера. Ховард очень плохо играет против двух больших Гризлис. Газоля и Рэндольфа, тактика Мемфиса очень простая. Либо из-под заслона выходит Конли и забивает спокойные два очка с проходом под кольцо, либо скидывает на периметр кому-то из снайперов, либо Газоль вытягивает на себя Ховарда и Рэндольф спокойно из-под кольца забивает два очка. Такая тактика работает и, наверное, нет причин думать, что она не будет работать и в этом матче. Пусть Хьюстон играет и дома, где в родных стенах он показывает весьма добротный баскетбол и практически все матчи выигрывает, но Мемфис, я считаю, фаворитом этого противостояния, тем более Ховард подходит к этому матчу травмированным под вопросом Беверли, и я думаю, что Мемфис одержит победу в этом матче, а ее лидеры, в частности Газоль и Конли, наберут свои уверенные там 25 плюс очков Витископ спортивный видо